В форуме регионов, которые проводятся регулярно, уверен, что и там коллеги имеют глубокое э, э, значение, политическое значение. И, конечно, все основания быть э, удовлетворенными, так как.